Да, немножко про себя скажу. Финансово-юридическое образование. В принципе, всю жизнь, такую активную жизнь занимаюсь предпринимательством инвестором. То есть я например, пришел из предпринимательства в инвестиции, работал в Сбербанке, Газпромбанке. Сейчас веду клиентов MaxCapital, работаю совместно с Максимом Петровым, резидент фонда Сколково, круга предпринимателей фонда Эквиум. И если как раз происходят какие-то события, Довольно тяжелые, вам их тяжело переносить. Как раз для человека самое главное, вот эти все перепады переживать. В конечном итоге рынок все равно вырастет. Мы с вами сможем даже пережить падение индексов на 40-50%. То есть нужно смотреть далеко вперед.